Если подходить более строго, то вообще-то надо смотреть, на сколько процентов различается. Если экспериментальный процент ниже на более чем на 10%, это уже плохо. Но нет единой точки зрения на этот счет, и вообще тема проверки на устойчивость не самая распространенная среди юзеров логистической регрессии, поэтому... Сочтем, что раз даже на экспериментальной подвыборке у нас процент правильных предсказаний по ненаполненной категории больше 50, значит модель устойчива. Дальше я проверяю на несмещенность. Несмещенность мы проверяем через среднее значение остатков. Я сохранил при запуске. Остатки нестандартизированные и студенизованные. Смотрю описательную статистику по нестандартизованным или сырым остаткам. Среднее значение практически ноль. Доверительный интервал пересекает ноль. Таким образом, на 95% доверительном интервале можно говорить о том, что наша модель не смещена. Посмотреть в sp -сессии. Описательную статистику нетрудно. Вот переменная с остатками. Описательная статистики. Эксплор. Помещаю ее сюда. Запускаю получаю результат. И последняя проверка. Основная на гомоскедостичность. Проверяю моим способом. Мне кажутся тесты парка, уайта. Немножечко ограниченными. Полагаю, что проверка при помощи дисперсионного анализа Дает более глубокие результаты. Чтобы провести ее, я юдинизованные остатки помещаю в качестве зависимой переменной в дисперсионный анализ. Все предикторы помещаю в ковариаты. После чего запускаю и получаю следующее. Вот такая табличка, в ней большинство, подавляющее большинство. Незначимы эффекты, незначимы, за исключением некоторых раз, еще один, и все. То есть есть небольшая связь между величиной остатков и значениями предикторов, но она крайне маленькая, r-квадрат этой связи, 19 тысячных. Полагаете, можно пренебречь и считать модель Гомоски достичной.